Слышали когда-нибудь про путь? Нет? А я вот услышал, еще чё тухло вообще. Хочется некоего нового пупера. Хотя, что там смотреть? Вот же он перед вами. Целыми днями, понимаешь, сижу, монти, нырну, чё толку? А я такой, великолепная идея. И тут вспоминаю про свой склад подарков на днюху. Между делом, копался в этом хламе и обнаружил крутой бесплатный видеоредактор. Блин. Вновь погрузившись в скуку, я решил попробовать что-то новое, и сегодня я решил стать пупером. Я не гей, если что просто, блин, некрасиво будет. Фух, блин. Прихожу я домой уже под Новый год и вижу пак -пак -пак -пак, после чего я только и сделал пуп. А подписчики пришли ко мне жаловаться, мол, эй, парень, ты кринж, твоя. А я что, на кой мне слушать человека, как в том фильме с Сильвестром Сталлоне и одетого в клопах? Поэтому как-то так.